Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев, и мы вновь находимся на Альпийском квартале. Сегодня у нас достаточно ветрено в Сочи, но мы покажем вам одну квартиру, которая здесь есть с ремонтом. Возможно, вам понравится, может быть, нет. Но мы показываем вам те предложения, которые считаем, на свой взгляд, интересными. И в эту квартиру вы, как минимум, можете заехать и жить, и пользоваться Альпийским кварталом, его расположением, близким центром, ко всему, ко всему, ко всему. Парковку заканчивают. Вентиляцию делают Все идет своему окончательному логическому завершению Ну и вы помните, да, я вам недавно говорил По поводу приобретения парковки Сейчас посмотрим с вами, как выглядит вообще придомовая парковка Есть ли здесь места Ну, по крайней мере, тут можно машину поставить И дальше все Скорее всего, будет занято Ну, как бы Вы понимаете, да, что здесь еще только процентов 20 живет А уже вот такая история на сегодняшний день пока еще можно приобрести парковку, 3 миллиона рублей, можно приобрести ее в рассрочку, что-то согласовать, но дальше будет только хуже, конечно. Так, а теперь мы поговорим о квартирах. Сегодня мы берем два эксклюзива на продажу. Первое 62 метра, 26 500, ремонт мебель-техника. Второй вариант 45 метров, ремонт мебель-техника, лучшая цена 18 миллионов это с ремонтом? С ремонтом. Потому что лучшая цена 45-метровая, это 13 миллионов. Да. Но на момент этого выхода, возможно, этой квартиры. не осталось. как холодно. Значит, вот квартира. Здесь общая площадь 63 квадратных метра. Это разлетайка. Как видите, она полностью уже с готовым ремонтом. Огромнейший вот такой вот диван стоит. Я думаю, что он очень удобный. И можно очень удобно смотреть вот такую вот плазму. Кофемашина. Бош, холодильник. Электролюкс. Электролюкс. Здесь у нас что? Тоже все электролюкс. Короче, наполнение максимально. Ребята, говорят, затарились в товарах из Германии. И вот здесь это все реализовано. Далее мы, значит, смотрим с вами санузел с душевой кабиной. Полное наполнение ванны, Вот такое. И здесь основная родительская спальня. На самом деле, вот таких вот планировок, именно 63-метровых, очень много. И это, наверное, первая квартира. Вот я еще, помню, черновые продавал. Говорю, можно сделать вот там вот кухню. Это первые ребята, кто ее сделали, ну, по крайней мере, ту квартиру, которую вижу я. Которую тебя <с> Да. Здесь она прям так реализована, и вот в этой части сделаны две спальни. То есть одна вот здесь родительская со шкафом, и соседняя еще есть детская. Ну и также вот такой вот гардероб со шкафом, и, куда и можно и все балкона, спрятать. Вид с балкона открывается вот такого формата. Видно придомовую территорию, немножечко вот так вот угол дома, и еще такой прострел, где видно горы, снежные вершины. Ну В Сочи тут сейчас холодновато, выпал снежок. На полах керамогранит, причем, кстати, достаточно теплый, большая плитка такая лежит. В принципе, по функционалу, я думаю, все понятно. И это детская, детская с небольшим, кстати, видом на море. Прям тут совсем чуть-чуть видно, это он через кроны деревьев. И то это видно зимой, потому что летом, когда вы уже увидите, это все будет выглядеть за зелеными ветками, то есть вы его особо и не посмотрите. Здесь, значит, у нас разместилась небольшая такая рабочая зона с компьютером, детская какая-то кроватка, огромный телевизор и вот так вот распланированы 63 квадратных метра. Что да. по цене? Цена на сегодняшний день 26 500. Так. Так. Но я думаю, что можно будет поторговаться. Да, то есть, если есть какой-то реальный интерес, господа, вы обязательно обращайтесь, и мы уже с вами это все посмотрим. И давай, наверное, еще из этой квартиры сразу расскажем, что у нас есть 45 метров, которые мы, к сожалению, не смогли сейчас попасть. Но мы сюда сейчас ставим фотки, просто обрисую, как она выглядит. Первый корпус, девятый этаж, вид на горы. распланирована евро то есть кухня-гостиная и спальня. Хороший тоже дорогой ремонт, мебель, техника, 18 миллионов. Вот, господа, предложение на самом деле огромное количество, в альпийском квартале все появляется, появляется, появляется. Вы не стесняйтесь обращаться, потому что по любой квартире можно скинуть цену, пообщаться, может быть, по условиям, какую-то рассрочку заполучить. То есть это уже наша задача, как решить этот ваш финансовый вопрос. Ссылочки вы увидите внизу в описании к этому видео. Не стесняйтесь, еще раз повторю, пишите, звоните. Будем уже решать, какой вариант вам нравится и как сделать так, чтобы он стал вашим. Вот, господа, вам всем удачи, хорошего настроения и пока.